Привет, сегодня я расскажу, как делать диаграммы в презентациях PowerPoint. А. Различные типы диаграмм, как с ними тонко работать и их настраивать. Создадим новый слайд и воспользуемся просто кнопкой добавления диаграммы. Хотя то же самое можно добавить по меню вставка диаграмма. Первое, наперво нужно выбрать, какой тип диаграммы нам нужен. Это зависит от типы данных, которые мы будем сравнивать на нашем. Слайде. Допустим, круговая диаграмма, самый простой вариант. Диаграмма рисуется автоматически, открывается интерфейс Excel, где нам предлагается ввести данные. Здесь можно изменить название, как непосредственно самой диаграммы, так и конкретных ячеек, и ввести какие-то значения. Здесь вы уже можете себя не ограничивать, можете писать что угодно, любые значения. Давайте я оставлю название, как есть, а циферки поменяю. Меняя цифры, я сразу вижу, как они будут изменяться, в том числе и на диаграмме тоже. Вот у меня какие-то четыре значения. Если мне нужно больше, я просто добавляю еще одно текстовое поле, и программа сама догадывается, что мне нужно будет еще одно значение ввести, вот, пожалуйста, у меня уже 5 долей, а не четыре. Закрываю. И теперь могу работать с этой областью. Если мне нужен заголовок, я его заполняю. Если мне достаточно того заголовка, который я имею здесь, я могу область заголовка удалить, а свою диаграмму растянуть, делать ее побольше. И саму диаграмму, как ее настраиваю, чтобы сделать ее более привлекательной. У меня всегда есть область меню, специально посвященная для работы с диаграммами, Она так и называется. И здесь две области, конструктор и формат. Кроме того, что-то дополнительно можно найти и контекстным контекстном меню. Допустим, внешний вид. В любой момент я могу посмотреть, какие стили еще мне предлагаются, подобрать что-то более оригинальное, нежели то, что было построено у меня изначально. Кроме того, сам тип диаграммы в любой момент я тоже могу поменять. Изменить тип диаграммы. Вот моя круговая диаграмма. Здесь у меня самая простая плоская была выбрана. Я могу взять более объемный вариант. Просто нажму ОК. Внешний вид изменился. Опять же изменился и здесь набор стили, которые мне до этого предлагались. Давайте сейчас вот этот выберем. По умолчанию здесь у меня вместо конкретных значений указываются проценты. Снизу у меня есть некая легенда по цветам, то есть здесь те названия, которые у меня были введены в Excel. Это дело я могу увеличивать. Допустим, я выделю какой-то текст, перейду в меню «Главное» и изменю размер с 12 на побольше, потому что маленький размер просто может быть не виден для тех, кто будет смотреть мою презентацию. Аналогичным образом я могу поступить со всем блоком. То же самое касается и цифр внутри диаграммы. Во-первых, они могут быть не только внутри диаграммы, но их размер я тоже могу поменять, потому что по умолчанию все-таки он маловат. Ну и, конечно же, заголовок. При необходимости я могу изменить его размер тоже. Далее в конструкторе я могу посмотреть различные цветовые схемы, если мне не понравился стандартный предложенный мне набор. стандартные предлагаются отталкиваясь от той темы, которая у вас выбрана. Тема дизайна, оформления конкретной презентации. Также есть вариант экспресс-макетов, можно посмотреть, какие варианты здесь нам предлагаются. Зачастую этого бывает достаточно. Вот мы видим, что уже вместо процентов мы имеем какие-то конкретные цифры, которые были указаны. Плюс вместо выноса легенды у нас подписи также внутри. Все это дело можно более гибко настраивать. Здесь у нас в меню «Конструктор» есть пункт «Добавить элементы диаграммы». Здесь у нас название диаграммы его можно убрать, либо изменить его положение. Можно с метками данными работать. Пока что вот у меня они в центре. Я могу менять их положение. И даже не нажимая, я могу посмотреть, что будет происходить. При этом я могу нажать на кнопку «Дополнительные параметры» подписи, данных и уже здесь более гибко выбрать, нужны ли мне проценты, либо же я хочу значение, либо могу оставить и то и другое, то же самое имя категории, захотел, включил, ну и так далее, все, что нам нужно. Касаемо легенды, по умолчанию, сейчас она у меня снизу, здесь также легенда может располагаться в других местах, сверху, справа, снизу, где угодно, в любой момент я могу также изменить тип диаграммы, это мы уже с вами смотрели, изменить данные. По кнопочке «Либо изменить данные здесь», либо просто кликнуть на саму диаграмму и из контекстного меню выбрать пункт «Изменить данные». Снова откроется табличка Excel, где я могу что-то добавить, что-то удалить, либо откорректировать. Если нужно что-то более сложное, соответственно, нам нужен другой тип диаграммы. Давайте создадим еще один слайд, снова воспользуемся кнопкой с диаграммами и построим гистограмму, например, вот такую. У нас уже больше. Цифры используются больше рядов. Количество мы также можем изменять, делать больше либо меньше. Давайте для разнообразия сделаем еще один. При этом, конечно же, названия они у вас не просто ряд, категории и так далее. Это какие-то более подходящие названия под конкретные ваши задачи. Ввел цифры, закрыл, вот у меня дополнительные колоночки появились. Каждая колоночка соответствует тому, что введено в таблице. Аналогичным образом здесь я могу. Добавить эти подписи с цифрами, если они мне нужны. У меня нет названия диаграммы, я могу его забить. Также могу менять размеры, не будем на этом останавливаться. Посмотрим снова, да, что мы можем менять элементы. И смотрите, теперь у меня гораздо больше возможностей, нежели было с предыдущим типом диаграммы. Оси, название осей. Вариантов того, что я могу настроить, намного больше. Кроме того, почти каждый из этих пунктов имеет дополнительные параметры. То есть, где каждый элемент можно более гибко настраивать. Настраивать где-то больше настроек, где-то меньше. И то же самое здесь у нас нету никаких значений. Мы можем их сделать. Кроме того, мы можем отдельно вынести целую таблицу с данными, которой до этого не было. Зачастую с таблицей вот такие данные представлять гораздо удобнее, нежели у каждого блока писать какие-то цифры. Хотя здесь уже на ваше усмотрение, в зависимости от ваших задач, это может быть иначе. Также не забывайте про вкладку «Формат». Здесь тоже можно найти много всего интересного. Дополнительные стили, дополнительные эффекты фигур, рисование стрелочек и так далее. В частности, вот так вот очень легко задать контур таблички, которую только что я вставил. Поэтому добавляйте диаграммы, выбирайте тип диаграммы. В любой момент эту диаграмму я могу изменить. И тип. Не только в рамках гистограмм. Я могу попробовать какую-нибудь другую ставить, потому что данных у меня много и под эти данные подходит много типов диаграмм. Круговая нам не подойдет, но других вариантов много. Изменить всегда можно, происходит достаточно быстро. Не бойтесь экспериментировать, смотреть, что есть меню, все у вас под рукой. Как правило, если вы знаете, что вы что-то хотите, чтобы поменять внешний вид, но не знаете, как это сделать, достаточно просто немножко смелости, полазить по менюшкам и обязательно нужный пункт вам найдется. Либо нужная кнопка, либо где-нибудь в дополнительных параметрах. Возможностей у PowerPoint очень много. Если остались вопросы, пишите их в комментариях и нам в социальных сетях. Это был Михаил и Компьютерная грамота. Подписывайтесь на наш канал и посещайте наш сайт pcgramota.ru. Всего вам доброго!